Всем привет, друзья! И сегодня хотелось бы уделить немного времени разговору о тянутом литнике. Итак, для чего нам необходим бывает тянутый литник? Например, для изготовления антенн. Для того, чтобы нам сделать антенну, нам потребуется рамочка, на которой уже нет деталей, и прямой участок, ровный, без приливов. Так как если у нас на кусочке литника от рамки будут вот эти приливы, то впоследствии при растягивании литника, толщина тянутого литника у нас будет неравномерная. Поэтому возьмем ровный участок, вот такой, и вот такой, чуть-чуть толще. Вот. И на примере этих кусков посмотрим, как правильно растянуть. Для этого нам потребуется либо обыкновенная зажигалка, либо свеча. Над свечой бывает иногда удобнее. Просто можно держать аккуратно двумя руками, чтобы у нас пластик никуда не плыл. В данном случае с зажигалкой нужно работать очень осторожно. Как только пластик у нас поплыл, начинаем очень-очень осторожно, прислонив руки к поверхности. Равномерно растягивать наш кусочек. Растягиваем его до тех пор, пока нас не устроит толщина получаемой нити. Даем некоторое время остыть пластику, буквально несколько секунд, и вырезаем понравившийся нам участок. Таким образом можно растягивать литники до необходимой нам толщины, скажем, да, или диаметра. После того, как мы растянули, мы получаем довольно-таки гибкую нить. И если, скажем, намазать какую-то часть литника клеем, после того, как клей подплавит пластик, можно будет хорошенечко придать угол. И таким образом пускать наш готовый литник в любом направлении которое нам нужно желательно использовать как я уже обратил ваше внимание кусочки от рамок без каких-либо выступающих деталей на них и чтобы они были круглые если они будут плоские какие-то то соответственно тянутый э, нить у нас будет тоже плоская обращу ваше внимание что у разных производителей моделей качество пластика немного отличается и конечный результат растянутого литника может немного отличаться. У кого-то пластик более пластичный, у кого-то менее пластичный. Также можно использовать разноцветные пластики для каких-то работ и прозрачные в частности. Также юным моделистам рекомендую делать данную процедуру в присутствии взрослых. Друзья, как я уже отметил, данный способ или технология хорошо подходит для изготовления антенн. Также таким способом можно готовить литник для имитации сварных швов, каких-то тонких магистралей топливных, проводов и так далее. То есть, ну, насколько у вас хватит фантазии. А на этом у меня сегодня все. Спасибо, что зашли и посмотрели данный выпуск. Всем удачи и пока-пока!